Офигеть, роликов не было уже две недели. Ребята, давайте это исправлять. Я буду выпускать ролики практически каждый день, а вы будете подписываться на этот канал, чтобы я получил новую версию вот такой вот кнопки. Ну каждый день скорее всего уж не получится, но три ролика в неделю мне кажется можно. Ну что, договорились? Тогда начинаем. Сегодняшний ролик хотел бы начать с того, что буквально сегодня нам слили новый кадр из новой серии. Слил нам его телеканал Глуб, за что ему большое спасибо. Он начал сливать нам новые кадры уже в течение этой недели. Это второй кадр новый. Поэтому хоть какие-то сдвиги в сторону новых серий у нас есть. Еще больше слитых кадров в моем новом телеграм-канале. Ссылочка в описании. Но давайте тщательно разберем, что же изображено на данной картинке. Итак. Во-первых, мы видим здесь сбор некоторых героев, которых очень много. Видимо, что-то действительно стряслось и что-то важное, раз они собрались вместе. А такое бывает только когда очень сложный злодей или что-то действительно критическое, какое-то ЧП, с которым, разумеется, одна Леди Баг и Супер Кот не справятся. Как вы можете заметить, здесь не видно Алию и Суперкота. Кота. Насчет Алии, возможно, она просто не попала в кадр. А вот где Супер Он-то точно должен быть рядом с Леди Баг посередине кадра. Где же он? Если эта картинка не из новой серии, а из финальной серии, то действительно стоит видимо начать волноваться за готика, потому что мы все с вами слышали теории о том, что супер коту не поздоровится в финале четвертого сезона. И действительно возможно с ним что-то случилось, и поэтому Леди Баг и собрала этот отряд мстителей в кавычках. И здесь самое интересное, мы видим владельца камня быка, то есть Ивана. Да, Скорее всего, это он. Также мы видим владельца Камня Петуха. Это же Натаниэль, вроде нет? Да, скорее всего, это точно он. До сих пор неизвестно, отсылает ли этот кадр нас именно к финалу сезона. Но, если честно, это очень похоже на финальную битву. А точнее, на общий сбор перед финальной битвой. Именно о том, какая именно будет битва в финале и что вообще там может произойти, мы с вами обсуждали в моем новом ролике на моем основном канале. Обязательно его посмотрите. Ну а у меня друзья на этом все. Подписывайтесь на канал, с вами был я, Зульфат Бро, еще увидимся.